кто под собой имеют блюда с названием фермерское или деревенское, во-первых, это простота создания, а во-вторых, доступные и натуральные продукты, давайте вместе приготовим такое блюдо. Многим будет полезно узнать о том, как приготовить фермерскую запеканку, изюм, творог и сметана, главные ингредиенты, все свежее и полезное, выпечка подойдет для правильного питания, ведь здесь нет мелки а значит и глютена, основой взята манная крупа, мягкая текстура и сладкие вкрапления создают прекрасный вкус. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Для начала перемешайте вместе творог, сахар, яйца, разрыхлитель и манную крупу. Всыпьте изюм, все еще раз перемешайте. Запеканку отправьте в духовку на 35 минут при 190 градусах. Все готово. Приятного аппетита. Подписывайтесь и ставьте лайки. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Творог 600 грамм, сахар 100 грамм или меньше, если делаете запеканку диетической. Манная крупа 100 грамм, сметана 200 миллилитров, изюм 150 грамм, яйцо.